Здарова, бандиты! С вами Панда. Сегодня хотел бы рассказать вам о такой технике мотивации, самомотивации, которую я называю пинок под жопу. Можно называть и по-другому, но суть от этого не меняется. Давайте сначала разберемся в такой простой вещи. То есть разделим мотивацию очень условно да, на два типа. Это позитивная мотивация, это будет плюсик, да? И негативная мотивация, это будет минусик. И давайте сразу на простых таких легких-легких примерах. Да? То есть, например, если ты будешь хорошо учиться в институте, ты там получишь там, красный диплом какой-то. да То есть это, это в плюс. Да? Или если ты заработаешь много денег, ты себе купишь BMW X5. То есть ты себя мотивируешь тем, что если ты сейчас будешь работать, будешь прикладывать какие-то усилия в какую-то сферу, то ты получишь позитивный результат. Или там еще, да, пример какой-то. Если ты будешь там 4 раза в неделю ходить в спортзал и там по часу там нормально заниматься, не филоне. то в принципе через год у тебя будет более-менее э, неплохое тело, намного лучше, чем то, что у тебя есть сейчас уж точно. Позитивная мотивация. Здесь все понятно, да? То есть что-то... Боже, как прикольно писать, писать в пейнте. Что-то хорошее ты получишь. Боже, это, это даже это невероятно здорово. Вот. Негативная мотивация, что-то... Я даже хочу, не хочу сказать не ужасно неплохое, а ужасное, ужасное вот такое жуткое. Отличный арт, ну на самом деле фиксим с этим артом, да, главная суть. То есть если ты, допустим, не сдашь сессию, ты пойдешь в армию. И для многих это очень ужасно, и они бегут сдавать сессию. Или если ты будешь там Каждый день бухать, ты станешь алкашом, сопьешься и абсолютно ничего в жизни добиться ты не сможешь. Это негативная мотивация. А есть мнение и есть даже море интересных исследований на тему того, что негативная мотивация на людей действует часто сильнее. То есть банальный страх, да, он заставляет людей собраться и как-то мотивировать себя работать. А что же можем сделать мы, исходя из того, что мы знаем, что негативная мотивация для людей, ну, для многих, есть разные люди, но для большей части, насколько я понимаю, негативная будет работать намного сильнее. То есть, вот для меня, например, негативная работает тоже сильнее, чем позитивная. Причем очень ой, ой, в разы сильнее. То есть, для меня, допустим, цель заработать там деньги и купить машину не настолько сильная, как цель, там, ну, в свое время, допустим, ах, там как-то не попасть в армию, например. То есть там прямо начинаешь ты думать, как же, как же, как же. Что же придумать? Вот. Мы можем использовать негативную мотивацию на себя, но это достаточно сложная техника, она не для слабаков. То есть вот это для людей, у которых есть какой-то внутренний стержень. Он есть реально не у многих. Закрасим фон в черный цвет и начнем. Я применял это упражнение в своей жизни два раза, оба раза очень успешно, и можете пробовать сами. Итак, вы ставите себе какую-то цель. Цель. Эта цель должна быть реальной, то есть к ней можно в теории прийти за месяц, но вам придется напрячься. Ну, например, что может быть целью, которой можно прийти за месяц вообще любому человеку, но нужно напрячься? Например, у вас цель, ну, если мы говорим о пикапе, кому да, познакомиться с десятью девушками, то есть взять у них 10 телефонов девушек. Это реально сделать за месяц? Более чем. Я, я месячные сроки в основном выставляю себе. Потому что мне кажется, что на длинной дистанции легко с нее сойти, легко слиться, легко забыть. На очень короткой дистанции, неделя, там две недели, день, час, ну как бы это, как, я не очень понимаю вообще, зачем на такой короткой дистанции как-то себя дополнительно мотивировать. Мне очень нравится месяц. То есть вот, месячная какая-то цель у нас есть. Например, я говорю взять там, 5, 5 телефонов у симпатичных девушек, да, или там 10 телефонов. Если мы говорим о каких-то других вещах, например, у меня была какая-то цель э, поднять за месяц 30 тысяч подписчиков, не используя черные методы продвижения. И мне пришлось думать, как это сделать, где купить пиар, где не покупать пиар. Но я этой цели добился. Так вот, э, понятно, что позитивная мотивация, да, она здесь может не сильно сработать. То есть, ну, познакомишься, возьмешь 10 телефонов у девушек, и что? Поэтому мы используем для себя э, негативную мотивацию. Мы составляем такой, как бы... Договор с самим собой, но желательно, чтобы это подкрепляли еще другие люди. То есть, я, например, сказал, что если у меня не будет 30 тысяч подписчиков сверху, у меня, по-моему, там было 69, что ли, а я хотел сделать 100 тысяч подписчиков, такая история. Я сказал: если не будет этого, то я ставлю себе ВКонтакте на аватарку член свой. То есть, ну, во-первых, это очень странно. Э, ну, меня бы просто забанили в ВК, понятно. И я потерял бы там всех друзей. Э, для многих людей я показался бы идиотом. Вот. и если так произойдет, то я возвращаю деньги всем своим подаванам. У меня тогда было движение такое, я взял 10 примерно человек, их всех, ну как, помогал им продвигаться на ютубе, рассказывал, то есть персонально консультировал. Вот. Тогда было 10 человек, я с них брал еще тысяч по 5, по-моему. Тогда это были для меня приличные деньги. Я сказал, что я в конце месяца да эти деньги верну. То есть если, если я сам не добьюсь 30 тысяч подписчиков за месяц, то я в конце месяца подаванам своим деньги верну за обучение. То есть я как бы бесплатно их обучал, получается. Такая вот история. Вот, я добился этого, пришлось напрячься, но когда у тебя сильная негативная мотивация, в моем случае это был член на и вернуть э, около 50 тысяч рублей людям, отдать, да, для меня это было очень сильной негативной мотивацией, поэтому я реально пахал, чтобы этого добиться. Сейчас у меня другая есть цель, я опять использую этот метод. Цель более крупная, мощная, но я знаю, что я могу ее достичь. То есть, допустим, если я поставил себе цель там, 5 миллионов рублей за месяц, за это поднять, я бы не смог ее достичь. Ну, то есть, очень маловероятно, я не знаю, что пришлось бы делать. Я, то есть, у меня нет, нет вариантов... В голове, если не будет какой-то супер крутой идеи, супер крутого чего-то, что можно быстро реализовать. То есть, реально, такую сумму поднять достаточно сложно за месяц, вот, с моими текущими возможностями. Но э, цель, которую я ставлю, она реальная, но ее не очень просто достичь. То есть, это не цель, там условно какая-то, которую, ну, если мы с девушками сегодня до да, примера, это не цель познакомиться с двумя девушками на улице, потому что это можно сделать за вечер. То есть, должна быть такая цель, которую вам нужно сделать, которую вы в теории можете осилить. Но она не должна быть сверх, сверх нереальной, то есть сверх какой-то такой. Придумываете себе цель, ставите временные сроки и ставите негативную мотивацию. То есть позитивную мотивацию тоже можете себе поставить. Например, я не знаю, там, если я заработаю там. Я в детстве так делал, я на, на вас гитару себе, например, заработал сам в интернете. Это позитивная мотивация, да? А вы поставите себе именно негативную. То есть если я через месяц, допустим, не подниму на своем YouTube канале там 3000 подписчиков с нуля, то я там, я не знаю, выпью мочу на видео, выложу это на свой канал и при этом там будут присутствовать все мои друзья. Это слишком не... многие из вас поморщились, да, это очень негативная цель, а, негати... очень негативная мотивация, и она будет заставлять вас просто двигаться к цели, понимаешь, не сидеть на месте на жопе ровно, да, а реально двигаться к цели, то есть вам же не хочется там, ну, показаться перед друзьями балаболом, наверное, не хочется. Особенно если вы мужчина, как бы это западло очень сильно. Если, если у вас есть, ну, какое-то чувство там, я не знаю скажем так, да? Поэтому вы будете двигаться к цели всеми возможными путями. Вы можете там какие-то пути отсечь, конечно, то есть там не торгуйте наркотиками, например, не надо этим заниматься. Вот. Но пытайтесь достичь цели, используя негативную мотивацию. Это полезный опыт, я сам это использую. Это не работает каждый месяц, то есть каждый месяц я негативно мотивировать, потому что делать это как бы странно. Но вот так вот на небольших временных промежутках это очень хорошо работает. То есть месяц поставил, допустим, там год живешь спокойно, полгода, да, потом дальше месяц поставил, себя встряхнул. Составил себя реально фигачить, что-то делать. Если это очень многое может получиться, если вы ставите себе негативную мотивацию. Но только подкрепляйте ее э, каким-то видео или подкрепляйте ее тем, что вы друзьям многим об этом расскажете. вы пообещали там что-то сделать и все. Там Вы пообещали сделать, то есть какую-то важную для вас вещь, сделать предложение там своей девушке. Да? Но не знаете, как к этому подойти и сделайте его. Или негативная мотивация. Да? Или там пообещали каждый день там, бегать по утрам. Ну, например, если для вас это важно. Если один раз не выбежали, все, пейте мочу, например. Ну или что-то очень негативное. Не нужно только давать себе здесь послаблений. То есть не нужно придумывать какую-то негативную мотивацию, которая вас реально не, не пугает. То есть, знаешь, негативная мотивация, там, поорать в окно, я петушок, боже, да, это любой может. Ставьте реально такую негативную мотивацию, которую вы не... не хот... Вообще, не, не, не, ну, что для вас совсем неприемлемо. То есть, чтобы это заставляло вас мощно работать над собой, и над своим результатом. Это хорошая на самом деле тема, надеюсь, что кто-то попробует, о результатах можете отписаться в комментариях. Спасибо, что послушали и удачи вам!